накопленный опыт эмболизации маточных артерий, как органосохраняющей методики, которая очень хорошо себя зарекомендовала и имеет очень большой процент эффективности. Совместно с отделением РХМДЛ мы проводим лечение миомы матки путем проведения эмболизации маточных артерий и последующей курации таких пациентов. Отметим, что отделение комплектовано квалифицированным штатом. Оно находится в составе многопрофильной больницы. Имеется тесная связь с хирургическим отделением и опыт совместного проведения с хирургическим